Привет, с вами Старта и сегодня мы продолжаем летную школу. Это видео не будет большим по объему. В этом кратком видео я покажу вам, как же хорошо осуществить руление на вашем самолете в аэропорту. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся при рулении, связана с тем, что радиус поворота на рулежных дорожках чаще всего очень маленький. Как же справиться с этой проблемой? И как рулить в аэропорту, не выкатываясь за пределы рулежных дорожек. Об этом в сегодняшнем видео. Итак, запускаем наши с вами двигатели. Первый и второй. Желательно перед запуском двигателей проверить включенность стояночного тормоза. Я этого не сделал, и из-за этого мой самолет покатился вперед. Никогда не допускайте эту ошибку, особенно в тесных аэропортах, где вы можете столкнуться с зданием. Теперь же, как правильно осуществлять руление. Итак, при рулении мочи вы можете включить огни такси. Итак, чтобы правильно осуществить руление, используйте клавиши, отвечающие за рискание. Они поворачивают ваше переднее колесо. При этом не развивайте большую скорость. Это поможет вам уберишься от выкатывания за пределы вырос того. Также, если вам нужно примут на боевое низкого радиуса, используйте диверс стяги для того, чтобы откатываться назад и разворачивать свой самолет вот таким вот образом. При выравнивании постарайтесь точно выровняться по центру вашей рулежной дорожки, так, чтобы ни одним из крыльев не задеть самолеты, которые в данный момент могут находиться на одной из стоянок справа от нас. Поскольку самолеты достаточно крупногабаритные для этого аэропорта, такое задевание реально может произойти, поэтому нужно следить за этим. Не развивайте слишком большую скорость и не стесняйтесь оттормаживаться. Как это сделал я сейчас? Сейчас я вам чисто для вашего понимания продемонстрирую, как можно повернуть в этом месте на 90 градусов правильно и не выкатившись с рулёжной дорожки. При этом я не могу ускорить этот процесс в два раза. Приятного вам просмотра! Итак, сегодняшний урок закончим. В этом уроке мы узнали, как правильно осуществить руление на узких улежных дорожках, как привыкаться за их пределы и какую скорость следует соблюдать при рулении. С вами был Стартур. ожидайте новых частей летной школы в самое ближайшее время. Всем пока!